Ни для кого не секрет, что братишка Scratch является ярым фанатом различных выживалок и технологических каких-то гринделок, Да, то есть нашел я, значит, тут на днях скрап механик, или скреп механик, как он правильно называется, ребятки, поправьте, если что, в комментариях. И, и меня эта игрушечка очень даже заинтересовала, да-да-да, и сегодня я специально для тебя, мой дорогой зритель, запилю свое новое прохождение и выживание в этой Замечательный по отзывам, судя по отзывам игре Ну что ж, ссылочки все, ребятки, на эту игру будут в описании Перед началом видосика небольшая просьба, как обычно, поставьте лайкосик под видосик А взамен вас, зрители, дорогие, я буду радовать всегда все новым годным контентом в мире игровой индустрии Ну а мы, ребятки, начинаем Не так давно игрушечка обновилась, ну как не так, не так давно, уже, наверное, месяц, как полтора или два даже, да? И разработчики ввели совершенно новый режим под названием Выживание, давайте-ка посмотрим, что у нас здесь имеется То есть, нажимая на play, мы попадаем в такое вот меню Раньше, кстати, было по-другому, все, интерфейс тоже переработали так из ряда Но, ну что ж, вот он режим выживания И сегодня я, ребятки, и им буду заниматься И в процессе, если вдруг а, эта а, игрушечка вам зайдет а, Мы будем продолжать свое выживание в этой замечательной игре Так, ну а давайте пока ознакомимся с а, остальными параметрами, а, есть а, возможность выбора своего персонажа. Я вот немножко же откастомизировал, сейчас больше ничего менять не буду, да. Можно менять лица, можно менять прически, да, кто еще не знал. То есть это нововведения, которых я не помню раньше были или нет. Если честно, я с этой игрой знаком очень-очень недавно стал, поэтому не знаю, как было раньше. Но сейчас вот такое вот удобное меню выбора и кастомизации персонажа. Можно выбрать мальчика, можно выбрать девочку. Достроить его и можно, друзья, рваться, врываться Так, ну что ж, не буду томить вас ожиданиями Все-таки вы сюда пришли не за этим, а за тем, чтобы посмотреть на геймплей Ну что ж, мы начинаем режим выживания в Scrap Mechanic Друзья, добро пожаловать, погнали Ну что ж, назовем новую игру, как она у нас будет называться? Ну, допустим, пускай вот так, собственно, как название нашего канала Погнали! А единственный нюанс, который я заметил, это то, что игра пока что не предоставляет полноценную русскую версию Я бы сказал, даже вообще не предоставляет пока что, да, когда ставишь русский Возможность выбора русского языка здесь есть Но у нас все тексты какими-то точками заменяются Это на данный момент информация Возможно, на тот момент, когда вы в нее будете играть через некоторое время Это все разработчики поправят и добавят Так, ну что ж, появились мы вот так вот резко, без каких-либо либо вступительных роликов, вот на такой вот а, планете. Она вроде бы похожа как-то на нашу планету. Тут такие же деревья, сосенки, березки, я смотрю, все дела. А, что мы имеем, ребят? У нас в руке очень большой молот, да, которым мы вот так вот налево и направо можем махать, не задумываясь и так далее. И разрушенный корабль, на котором мы, видимо, сюда прилетели. Стоп, если это разрушенный корабль, то, скорее всего, мы, наверное, приземлились сюда из космоса. Я не в курсе, какой э, лор у этой игры и каким образом здесь обстоят дела, но спешу предположить, что мы, скорее всего, прилетели сюда из космоса, а стало быть, друзья, это не планета Земля, это какая-то совершенно другая Планета. Так, ну что ж, я предлагаю начать исследование, иначе мы начнем двигать кони. Как видите, у нас в левом нижнем углу есть полоска жизни, да, вот сердечко и зеленая полосочка жизни. Есть также полоска насыщенности, то есть питательности, то есть полоска еды, грубо говоря, как насколько голодным. Пока мы, что пока что у нас все а, по максимуму. И полоска воды, это, соответственно, для любой выживалочки, соответствующий параметр, да, они практически в любой выживалочке имеются. Так, что это за ящичек? Да, вот так вот, кстати, можно крушить эти ящики из них выпадает какая-то пикап это типа микросхема какая-то, да, у нас, да которая, наверное, пригодится нам в крафте каких-нибудь вещей. Кстати, вот здесь на кнопочку когда нажимаем, вылезает инвентарь и здесь ее нет, она у нас сразу же помещается в панель быстрого доступа. Ага, понял, как можно перемещать в инвентарь. Я так понимаю, вот эти слоты, это все, это весь наш максимальный инвентарь, который мы можем носить. Да-да-да. Так, ну что ж, принято, понято. А, давайте потихонечку начинать разбираться. Сразу скажу, что я до этого момента конкретно в скраб-механик ни разу не играл, поэтому мое прохождение, ребятки, будет для кого-то нудным, да, а для кого-то, может быть, даже увлекательным, потому что я буду все исследовать прямо здесь, в прямом эфире, без каких-нибудь перерывов, прерываний и так далее. Так, ну что ж, давайте попробуем посмотреть, что здесь имеется. Так, нам предлагают нажать на кнопочку H, и здесь у нас небольшой который рассказывает нам о том, что нам можно управлять персонажем. Есть прыжки, есть бег, есть такое, знаете, своеобразное положение к подкрадыванию, да. Нажимаем мы на Ctrl. Кстати, здесь есть вид от третьего лица. Вот так вот мы можем бегать. Кстати, можно регулировать этот режим, нажав, по-моему, ага, вот. Зажимаем Alt и можно туда-сюда отдалять камеру, если кто не знал. Очень даже может быть полезно в некоторых ситуациях. Так, ну что как играть? Может быть даже от такого вида? Или, или все-таки от первого? Так, возвратиться... К... Ага, вот. Пока что будем от первого. Да, ну вот так мы можем, можем в случае чего отдалиться, посмотреть себя как-то, если что-то зажать, например. А, вроде как не получается. но наверное, скорее всего, есть такая возможность. Ну, ладно, я пока не заморачиваюсь по этому поводу, а мы, ребятки, давайте смотрим дальше. Что у нас... Имеется, нажимаем на H и смотрим Смотрим, что у нас здесь Есть кнопочка инвентаря Из которого мы можем перемещать предметы На ход бар так называемый Да, это полоска вот с этими Десятью клеточками Ну, в общем, полоска быстрого доступа По-другому она еще называется ход бар Выставлять, короче, можем так Здесь дальше у нас строительство, я так понимаю Нам показывается, как можно делать То есть зажимаем, ведем Просто ставим по клику по одному На правый клик мы что-то там еще делаем, то ли поворачиваем, то ли что ли. На Shift-плюску мы поворачиваем, да, наш строительный блок. Здесь мы то ли множим, то ли еще что-то делаем. Ну, короче, надо просто, друзья, разбираться. Я думаю, что в процессе мы разберемся. Тут небольшой мануал, потому что у нас есть блоки, есть какие-то панели, да, есть какие-то интерактивные элементы и еще что-то а, там. Так, ну что ж, здесь мы смотрим, что у нас. Ну, короче, ребятки, менюшка такая, что все на английском, и мне кажется, даже по картинкам, в принципе, можно разобраться. Разработчики молодцы, постарались, сделали достаточно, достаточно понятное такое, знаете, меню, именно информационное, что здесь реально можно разобраться. Это, я так понимаю, постройка транспорта, то есть колеса, движки, блоки, естественно. Это у нас какая-то платформа, которая, видимо, это все дело туда-сюда поднимает и так далее. Да, ребятки, в принципе, можно разобраться, даже если вы вы не знаете английский язык. Это у нас какие-то своеобразные подшипники. Да, я так я так понимаю. Да, здесь есть... И это, скорее всего, они. То есть их тут тоже можно очень гибко настраивать. Какая-то, ребятки, физика здесь присутствует. Это я точно знаю. Это у нас те самые лифты. Который поднимает, либо опускают что-либо а, Так, еще какой-то дополнительный инструмент Который, видимо, коммутационный да, инструмент Который а, подключает узлы и настраивает, собственно говоря, их Но эту игру надо в процессе разбираться Это у нас водительское кресло Да-да-да, вижу Это у нас двигатель Да, тут тоже, ребятки, надо разбираться Это у нас какая-то типа турбина реактивная и это какой-то триггер, какой-то блок, триггер, тоже для настройки. Дальше смотрим, контроллер, тоже, скорее всего, для настройки чего-либо, но надо, ребятки, разбираться. Если, зритель, у тебя есть какие-то советы уже мне, как начинающему нубику в этой игрушечке, то, пожалуйста, пиши в комментариях, я с удовольствием буду читать советы, и, исходя из твоих советов, развиваться гораздо интереснее. Так, ну что ж, давайте посмотрим, исследуем наш корабль, что мы можем здесь, в этом корабле, найти так давайте пройдем на борт так я смотрю, тут все горит как бы нам интересно можно обжигаться об огонь я не знаю Давайте. о да можно обжигаться огонь то действительно обжигает это очень опасная штука так а как нам пройти туда наверное надо как-то затушить огонь чтобы пробраться это же логично друзья да и причем все узлы в огне мы ничего не можем никуда практически пройти так это что такое какая-то кружечка интересно ох ты можно ее разбить или нет так тихонечко врубился режим у нас так так так кружечка кружечка кружечка интересно как ее взять так давайте попробуем подойдем разбить ее тоже нельзя это что такое о давайте заюзу ох ты это что у нас это типа кровать вот так вот мы можем спокойно спать а когда мы можем спать и как вообще можно спать, я, если честно, пока не знаю. Ну, скорее всего, это в ночное время, да? Так же, как в других выживалках. То есть мы в кроватях сохраняем наш э, про, э, место нашего спавна. То есть мы, когда будем помирать, к примеру, да, мы здесь будем восстанавливать. Так, это что такое? Опа, что я включил. Это радио, да? Радиоприемник, прикольный календарь. Сегодня написано 20 число. Да, кстати, да, есть анимация на каждом предмете. Вот, смотрите, мы включаем, да, и у нас антенка сразу раз встает, и анимация, друзья, включается, да, наш проигрыватель и играет какую-то музыку. Это что такое? Это у нас микроволновка, я так понимаю, это что такое? Это можно взять? Это какой-то кактус? Ну, тут тоже, ребятки, все в огне. Я думаю, надо как-то сначала разобраться с одним. Так, а в шкафчике что есть? В шкафчике есть дополнительные слоты для хранения. Ну, я так понимаю, это стартовая база будет в начале игры, для новичков Так, ну что ж, я думаю, что надо искать способ а, Потушить огонь А потушить огонь мы можем, логично, что Водичкой, да Давайте будем искать водичку Это что у нас тут такое Это наш корабль так пробораздел Вы смотрите, плюс разнес какую-то там Непонятную вышку, причем очень жестко Давайте посмотрим, что в этих ящичках Что здесь такое Так, ага Это у нас какой-то ингредиент Это что такое Компонент-кит какой-то И еще какая-то Штуковина Давайте посмотрим Так, это у нас, скорее всего а, Это, скорее всего, у нас а, компонента для посадки Это типа похоже на редьку на какой то да? Для посадки Это у нас, значит, какой-то бокс а, Как-то можно его по-другому посмотреть? А давайте посмотрим на пятерочку Что это такое? Его можно установить Вот так А можно убрать на правую кнопку мыши, то есть на левую мы устанавливаем вот таким вот образом, да так, а сейчас что такое? сейчас уже нельзя устанавливать что-то, не пойму давайте попробуем, так выбираем, устанавливаем на левую кнопку, это какой-то узел, может быть он для крафта нужен или еще для чего-то, но с ним взаимодействовать никак больше нельзя, ладненько убираем, это что у нас такое? так, двоечка а почему двоечка? написано, что двоечка так, не пойму Почему двоечка? А, в смысле двоечка. На эту штуку нужно встать или что? Да, много, кстати, компонентов, которые мне неизвестны. Так, и что ж, идем дальше. Давайте-ка прогуляемся в это вот крыло. Оп, я вижу, кажется, водичку. Да, это то, что мы искали, друзья. Водичка нам понадобится. Кстати, у нас запас еды кончается. И я... О, а это что так быстро ведро? И как его взять? Как-то можно взять ведро? Оно в таком статичном положении Как будто бы его вообще никак не взять Может для этого нужны свободные руки? Нет, вроде... А, а на, правую кнопку... Опа, на правую кнопку мыши, друзья И мы его заполняем Так, ну что, потушим пожар а, на нашем корабле Давайте попробуем Давайте попробуем, потаскаем водичку, друзья И, возможно, мы затушим огонек, который здесь разбушевался Давайте попробуем сразу же в ключевые места Здесь что такое? Здесь какой-то пульт Здесь рычаги какие-то Так, а здесь что? Мне кажется, в этом месте мы найдем больше всего полезного Поэтому давайте ливанем сюда Вот, друзья, да, работает, черт возьми Работает, все логично Водичкой можно тушить пожар Так, давайте-ка еще сходим за водичкой Была бы она здесь поближе немножечко А то так далеко бегать, что-то как-то неприкольно Но ничего, друзья, сбегаем Так, еще одно ведерко Неплохое, кстати, местечко для развития, да, здесь? Время 17.03 нам показывают часики наши, а это значит, что скоро, друзья, стемнеет. А я не знаю, что здесь ночью бывает, какие монстры нас могут напасть, поэтому советую заняться нашей базой. Так, еще надо потушить. Ох, как много сразу. Мы... Ох, ничего себе, мы весь практически огонь затушили. Так, это что такое? Опа, ага, на правую кнопку мыши, друзья. Если в чем-то не уверены, можно брать предметы на правую кнопку мыши, несмотря на то, что на некоторых предметах просто-напросто, видите, нету. Вообще никакого обозначения Когда мы на него наводим Так, это что у нас такое? Это кружка Ее можно, кстати, поставить Да, вроде как Вот, да, на место А кружка-то у нас с чем? С кофе нет? Так, заюзать можем А, мы можем даже снять, прикиньте, мы можем снять А развернуть как? Как-то же можно это все дело развернуть На ку, а, да, на ку можно разворачивать И можно обратно поставить Эту микроволновку, да, друзья, так, она Е Мы просто ее открываем И что-то здесь можно приготовить а так, что у нас на восьмерку такое? Это что за агрегат такой интересный? Это что-то похоже, знаете, на какое-то колесо, наверное, да? Ну-ка. Так, так. Так, так. Как-то странно оно поворачивается. А в другую сторону мы можем поворачиваться? Нет, как-то вертикально. Потому как-то... Как-то мы сейчас горизонтально только поворачиваемся в горизонтальной плоскости. А вертикально как-то. Не знаю, если повернуться. Так. Не хочет. Подождите-ка. Разбираем Не хочет она горизонтально вставать Почему бы узнать, интересно Так, можно надо как-то зажать Так, так, так Нет, почему-то только так На поверхность, короче, она устанавливается Мне кажется, на стену она будет устанавливаться совсем по-другому Нет, друзья, также устанавливается только в горизонтальном состоянии Так, ну что это такое, давайте посмотрим Это какая-то power станция Или требует она энергии, скорее всего, эта штука Так, давайте посмотрим Это что такое, похоже на какую-то батарейку, нет? А вот это? А, это тоже вроде не, не контачит вообще никак с этой штуковиной. Да, ну ладненько. Так, это что такое? Тоже можно заюзать. Это что такое? Это уровень света, я так понимаю, или что? 20. И? И что? А, это уровень света регулируется. Ну? Ну, мы можем, кстати, забрать. А это что такое? Это выключатель у нас. Да, это у нас самые базовые элементы. То есть это, скорее всего, какой-то светильник. Но его необходимо подключить а, к электричеству, чтобы он заработал. Так, <coughs> это что за коробочка такая? Все, забираем, инвентарь свой заполняем. Это с чем-то коробочка. М, вроде как похоже на коробочку со, с картошкой. А мы можем эту картошку, интересно, поджарить? Это что за коробочка такая? Это у нас как будто бы какие-то строительные блоки. Или что это такое? Да, это у нас просто блок коробочка, блок коробки. Так это что такое? Можно, ребят, вообще совсем взаимодействовать? Это у нас туалетная бумага и как ее использовать? Так, гладненько. Как-то можно убирать в инвентарь. Да, просто зажимая Shift, мы убираем все в наш инвентарь. Да, слишком много на ходбаре у меня лишнего я смотрю. Пока что пускай будет все в инвентаре. Так, а у нас похоже стемнело, друзья, на улице. Так это что такое? Мы пока что разбираемся совсем. А, нужна батарея. Вот эта батарея или что? Или это не батарея? А вот это, кстати, вот похоже на батарею. Но как-то пока что сомнительно. Да-да-да. Не ставится. Вообще не ставится. Мне кажется, если бы это можно было установить, то оно бы как-то отображалось, да, и сюда помещалось, наверное. Но пока что не получается так. Это что такое? Непонятно, но тут еще в уголке остался огонь Здесь у нас что такое? Непонятно пока что Короче, друзья, будем разбираться Ну а вы мне в комментах пишите, если вдруг эм, я где-то туплю А я могу тупить на каждом шагу, что за что отвечает, кто уже знаком с этой игрой Так, ну что ж, давайте прогуляемся еще разочек до озера Посмотрим, наберем водички и э, сходим обратно Да, у нас темнело, вроде бы, никакой враждебности Я пока что... Не вижу да абсолютно никакой враждебности мы не видим так берем воды наполняем ой ой ой как-то быстро он наполняет ведро и идем обратно пока да то есть пока спокойно у нас достаточно ночью никто на нас не нападает и это ребятки очень очень хорошо так чтобы нам еще потушить то вот здесь вот у нас тоже большой пожар давайте его потушим и посмотрим что у нас здесь такое какой-то рычаг какой-то... Это, скорее всего, кабина управления у нас была. И тут все просто нарушено. Так, это тоже какой-то блок. Не знаю, его то ли разбивать надо, то ли что ли с ним делать. Попробуем поломать его кувалды, но он не открывается. Но это какой-то блок, который, наверное, можно открыть с помощью чего-то. Вот это у нас в кармане, это что за агрегат? Это, скорее всего, какой-то подъемник, с помощью которого можно тут то строить. Микросхема. Сюда никак. Может быть, куда-то вот сюда можно микросхему вставить? Да, вроде бы нет. Или, или все-таки да. Нет, если бы можно было, мне бы подсказал, наверное, игра, что сюда можно поставить микросхему. И сюда тоже требуется какая-то, короче, батарея. Так, ладненько, давайте еще сходим за ведром воды. Нам надо все-таки затушить полностью пожар на нашем корабле. Никого вокруг я не вижу. Никаких враждебных монстров пока у нас а нет, а хотя здесь я смотрел видосы по этой игре, здесь враждебные монстры вроде бы как есть, такие надоедливые роботы, которые ходят нас и достают. Но это если мы начнем что-то строить на этой планете, они вроде как будут нападать. Ну ладно, поживем, увидим. Так, ну что, идем дальше. Здесь у нас тоже пожар, давайте затушим. Так, смотрим, вот что значит двоечка? Что значит двоечка? Это значит, две единицы этого предмета у нас добывается, да? То есть, это две единицы, это какая-то канистра с топливом, да? Нам была сейчас дана. Так, что можно здесь еще подобрать? А вот это похоже на баночки с чем? С какой-то едой, нет? Поправьте меня, если я не прав. Так, раз, два. Это что у нас такое? Это можно, кстати говоря, съесть. Это что такое, интересно? Давайте глянем. Так, это у нас... Да, это у нас еда. Какая-то, друзья, еда специфическая. Давайте попробуем, как она нас насыщает. Интересно узнать. Так, раз. Да, хорошо. И воду восполняет, и э, еду. О, уровень заполнения еды. Замечательно. Так, пока оставим. Я хотел, знаете, что попробовать? Я хотел попробовать э, заюзать э, картошечку. И вот использовать ее, испробовать ее на этой печечке. Так, на девятку картошка. Давайте заюзаем. А можно как-то поместить? Вот, мы вроде поместили. А, включить. Как включить? Pick up, use и pick up правой кнопки мыши. А, ну это забрать. Это забрать ее. Да, это у нас а, поместить. Сейчас, что-то как мы не так, не так ее поместили. Надо ее развернуть, чтобы она к нам стояла. Блин, да что ж такое-то, а? Микроволновка. Не можем никак разобраться с микроволновкой. Да что, опять туда же. Так, давайте мы ее развернем к нам лицом. Вот. Интересно. Остается в ней? Да, друзья, в ней остается, но... Я не пойму, как это работает. Ее как-то надо запустить или что-то в этом плане. Но, если честно, пока что... Непонятно. Так, юз... Это... Это открыть. А, Включить-то ее как Она у нас не подключена к электричеству, получается, или что? Походу, эта микроволновка не работает. Или просто в ней нельзя жарить картошку. А если мы вот это поместим? Тоже нельзя. Тоже вроде бы как бы нельзя. Ну... Но... Ладненько Так, а, радио работает, это уже хорошо Это что за куст такой? Это у нас похоже на кактус Так, а, описания никакого нет Но мне кажется, что это просто декоративный предмет Кактус Так, а если на девяточку нажать, он поместится? У нас быстрый слот. нет, не помещается да, Это просто кактус, который пускай у нас здесь и стоит Он нам пока не нужен Так, радио, кстати, тоже можно забрать Но я этого делать не стану Календарь мы тоже забираем Но зачем, в принципе, он нам. Как его обратно поместить? Вот, как мне сейчас его поместить обратно на эту стену? Интересно бы узнать было бы. Сейчас попробуем. Так. Он вроде сейчас на стене, но как-то не так, как хотелось бы, да? На какую же стену можно тебя еще поместить-то, а? Пока что не пойму. Вот с этой стены главное я его снял, а поместить обратно я почему-то не могу. Почему я не могу его поместить, не знаю. Так смотрим, это мы поворачиваем в горизонтальной плоскости а в вертикальную, это как перейти? тут вроде такого нет давайте, знаете, что сделаем? мы возьмем блок коробочки и попробуем ее сейчас покрутить вот тут, кстати, есть вертикальное горизонтальное расположение а вот почему-то на предметах типа календаря такого нет, к сожалению вот у нас стеночка попробуем поворачиваем, но он здесь не появляется мне хочется его разместить, а он раз не размещается Он не размещается Можно только на пол положить, вот Ну, пускай на полу туда лежит Пускай лежит на полу Сюда, кстати, можно что-то складывать А зачем ты ящик-то взял? Зачем же ты взял ящик? Пускай стоит Разверни его обратно Разверни, как стоял раньше Во! Так, это мы забираем Да, не могу никак привыкнуть, то есть правой кнопкой Это мы забираем наши предметы Мы и кровать можем забрать, я так понимаю, нет? Кровать нет, вроде не забирает. Это у нас цветочный горшок, тоже декоративный элемент. Так, что здесь еще есть такого важного и интересного? Давайте смотреть, разбираться на этой базе. Напоминаю, что у нас выживание, ребятки, в игрушечке под названием Scrap. Scrap Mechanic, да, или Scrap Mechanic, где мы играем за приземлившегося на чужую, на чужую планету механика, а который пытается выживать. У нас разбитый корабль, и нам нужно определить, что здесь делать и с кем бороться. Так, это у нас еда, да, то есть это у нас что? Мы, мне кажется, тут все затушили и пойдемте смотреть, тогда искать какие-то бочки. Возможно, мы какие-то элементы в них можем найти в этих контейнерах, да, которые тут разбросаны. И, и может быть, даже что-то нам пригодится, чтобы какие-то элементы корабля нашего задействовать. Так, ну, что у нас тут? Раз. Это что у нас такое? Это еда, пригодится. И это тоже, друзья, еда. Еды у меня, смотрю, достаточно. Так, идем дальше. Вот эти интересные штуки, они ломаются? Нет, не ломаются. И сгоревшие деревья. Это дело у нас статично. Так, а тем временем у нас 4 часа утра. Да, наступает утро. Нам необходимо укрепиться, наверное, сейчас за этот день. Ну, пока чего укрепляться? На нас все равно никто не нападает. Так, это у нас, походу, семена были. Вот сейчас, что я взял? Это же как... Это же на семена, на семена похоже, да? Сиц. Это семена у нас чего-то там. Я так понимаю, мы можем это посадить. Так, это у нас морковка. И это у нас тоже, я так понимаю, еда. Ну что ж, давайте ломаем дальше. Я так понимаю, это ящики, которые при приземлении, при крушении нашего корабля нам выпали. Да, здесь много, достаточно еды. И это нам только на руку. И поломали мы тут какую-то инопланетную построечку. Смотрите, как ее снесло. Крышу просто ей снесло. Я, я думаю, кто здесь обитает, очень даже будут не рады этому Моменту. Так, еда. Это опять схемы. И опа она Это та самая шестеренка, точнее не шестеренка, а подшипник, который мы можем, из которого мы можем мастерить потом крутые всякие вещи. Так, это что такое? Химический какой-то элемент. Химикал, Так, это у нас компонент кит какой-то. Я не знаю, как с этим взаимодействовать пока что. С этими компонентами кит. Ой, что это такое было? Ух ты ж, ёлы, Ах ты зараза какая, а! При... Пришел из ниоткуда. И давай тут боковать на меня. Ах ты такой, а! Без предупреждения, друзья! Как же опасно с ними драться! Нифига себе, он жесткий. Вы смотрите, что он мне тут. Он мне отнял столько много здоровья, а я ему практически ничего сделать-то не смог. Я его очень долго крушил. Нифига себе, здесь как-то опасно даже. Вот это нежданчик, этого реально, реально, друзья, я не ожидал. Он просто-напросто сзади на меня налетел. Так, хорошо, что здесь восстанавливается здоровье. Так, что можно с этим сделать? Какая-то из него выпала часть. Так, на Е это мы, значит, строгаем ножечком. А на правую кнопку мыши мы ее забираем и можем вроде как установить, да. Вот так вот мы устанавливаем эту штуку. Ну, я думаю, что для строительства этот элемент когда-нибудь пойдет, но я предпочту, наверное, его пошуркать ножиком. Что мы с этого получим, ребята, я без понятия. Давайте будем смотреть. Так. И что мы получили? Скраб металл, скорее всего, мы получили блок. 10 блоков. Скорее всего, ну, я так думаю. Вообще хорошо бы вот это все очистить Это вот колесо убрать а, Эту коробку убрать в инвентарь. Вот эти штуки убрать в инвентарь, Они же по идее по умолчанию будут стакаться Если есть одинаковые предметы Наверное а, Что у нас такого есть в инвентаре Что есть здесь Я Вроде бы ничего не вижу Так Да-да-да-да Так схему можно убрать а, Туда же а, Еду сюда можно переложить а, Вот эти батареи тоже можно Ох, они по одной даже убираются Так да, кстати, стакается автоматически. Ведерко мы оставим. Пускай оно будет у нас э, на четверочку. Вот эта штука, я не знаю. Я ей, наверное, поставлю на нолик. Потому что она мне не особо нужна. Сейчас не особо активная э, еда у нас. Пускай будет на пятерочку. Ведро на двоечку. Какие-то другие компоненты. Но ну, мы будем потом тестировать, когда подойдем к каким-то механизмам. Так, идем дальше, друзья. М -м, продолжаем. М -м, собираем а канистра с топливом. А возможно, пустая. Возможно, заполненная. Еще одна... Какая-то химическая штука, еда, да, еда нам пригодится определенно, еще есть какие-то ящички такие же, давайте смотреть, да, вот вижу еще один ящичек, но здесь мы рискуем тем, что нам могут попасться враждебные монстры, ну а куда без них, так, смотрим здесь, так, морковочка и опять схемы, что из этих схем мы сможем смастерить, друзья, я пока что не знаю, и как здесь крафтить, тоже без понятия, так, а зачем нам второе ведро? Кстати, ведра, они не стакуются, они совершенно раздельные. И как нам выбросить? Как-то выбросить же можно, ведь как-то можно же выбрасывать. На что можно выбрасывать все это дело? Ведь как-то же реально можно выкидывать. Например, троечка и на правую кнопку поставить, или как? Мне бы вот хотелось его поставить, это ведро. А на что а можно, кстати, выкинуть? Вот этому меня не учили. На что-то ведь же можно выкинуть. О, кстати, чат есть. На Enter Backspace не работает. Так, на что выкинуть-то тебя ведро? А, это что у нас? Тоже чат. Не чат, а инвентарь? Блин, а выкинуть-то как? Я хочу выкинуть ненужное мне ведро, но у меня не получается почему-то. Так, почему-то не получается, друзья. Так, давайте будем пробовать. А может быть как-то отсюда надо выкинуть его? Зажать что-то? Ах, ну это мы в инвентарь помещаем. Это опять в инвентарь, это тоже в инвентарь, а если так вот, а, просто, просто навести во внешний мир и у нас как вроде убирать. ну ладно, хорошо, понял, так, ломаем, микросхемка, томат, замечательно, так, идем дальше, давайте разведаем эту вышку. я думаю, ничего плохого в этом нет, да, вы видели, друзья, какой у нас первый враг, и враги тут пока что, да, хардкорные, я не знаю, какого уровня этот робот был, но он чуть меня не убил в одну каску. Ой, еще роботы? ее мое, ребята, я тут чисто случайно проходил. Решил посмотреть, как у вас тут дела, но тут не попались вдруг вы. Ой-ой-ой, похоже, меня запалили. Был, ребятки, спален. Так, бьемся, бьемся. Ой-ой-ой, долбанул 15. Так, ну этот вроде не такой жесткий, как тот был. Это тоже вроде должен быть не такой жесткий, да. Видели, какие них хвостики на головах болтаются? Это у них фитиля какие-то, я не знаю. Они поджигаются или что это? Так, это можно забирать? Нет, это все исчезает. Так, и это тоже мы забираем. Пока что все забираем, все нам думаю, пригодится. Так, первое, ребятки, исследование. Исследуем базу небольшую, которую мы разрушили. Я так понимаю, я уже где-то наверху. Так, заюзать надо. Что это такое? Это у нас большой контейнер. И здесь у нас тоже семена. А как взять все? Забираем по одному. Так. Еще раз. Разрушить его, я так понимаю, нельзя. И маленький контейнер тоже мы разрушаем. Так, что здесь у нас? Секундочку. Что у нас здесь такое? Так, это какие-то микросхемы. Ну, если честно, я пока что не в курсе, для чего что можно использовать. Так, ломаем это все дело и тоже получаем некоторое количество еды. Здесь, кстати, можно затушить пожар. То есть прибежать сюда с ведром. Но я думаю, смысла нет, потому что там я ничего не вижу за огнем. Да, здесь у нас есть какая-то батарея. Возможно, это мне пригодится. Скорее всего, эта штука устанавливается куда-то на корабль. Да-да-да. Мы сейчас это с вами и посмотрим. Как раз-таки после этого мы вернемся обратно к себе на корабль. Так, секундочку. Разломали. И смотрим, что у нас здесь. Тут у нас все, я так понимаю, для посадки. Кстати, здесь вроде можно... В том числе, садить какие-то культуры. Так, еще одна колесико, микросхемка. Здесь что у нас такое? Давайте глянем. Так, успокойся. А здесь у нас тоже в основном... В основном это еда. Я что-то не понял, она исчезает или как? Вроде бы исчезла. Запустить. Вроде да. Так, ну что ж, я так понимаю, мы на этой вышке вроде бы все обшарили, но мне кажется, что есть здесь какой-то особый секрет. Мы можем ведь дальше пролезть, ребятки, наверх. Давайте это сделаем Да, я, черт возьми, был уверен, что здесь что-то еще дополнительно есть Надо всегда шариться Кстати, классно, если честно, выживание Ну, я в том плане, что здесь не просто, допустим, ты развиваешься А здесь можно исследовать вот этот самый мир, на котором мы прибыли И здесь можно, как видите, находить всякие секреты, ниш ништячки и так далее Да, вот давайте вот эту штуку разберем я, кстати, там, по-моему, когда шел сюда на эту вышку Оставил еще парочку таких Мы за ними обязательно вернемся И, ну-ка, давайте Да, все правильно, 20 стало Вот этих фрагментов. Это у нас специальный металлфрагмент Так, что это мы тут оставили? Это тоже все забираем А все нам пригодится Надо бы перекусить Давайте поедим, друзья Так Закусончик неплохой Ох, какая там база, смотрите, видна отсюда И база, смотрите, какая немаленькая Остров у нас, у нас весь виден, как на ладони вроде бы. Ну, база, но это точно база не моя, и мы как-нибудь туда сходим и проверим, что там у нас находится. Но пока что нам надо немножко развиться, потому что если мы пойдем просто так, нас, наверное, там встретят не другие, и нам придет трендец, поэтому надо, друзья, подготовиться. Итак, мы на вершине, да, этой пирамиды или нет? На вершине вроде бы этой разломанной башни. Прям реально целый квест получается. Зайди, заберись на башню и а, забери отсюда все. Так, смотрим, что у нас здесь. Это еще одно колесо. Мы уже собрали. немного много, ни мало. Так, колеса, кстати, не стакаются. И их надо будет потом выкладывать дома. Дома. Вот тут, наверное, мы уже выше не залезем. но хотя вот тот ярус, который там есть, мне кажется, таит в себе тоже какие-то ништячки. Как туда можно забраться? Вот я стопудово уверен, что туда как-то можно забраться. Но со специальными какими-то, наверное, принадлежностями. Или вот по металлоконструкциям, но это очень опасно. И мне как бы здесь не застрять. Хотя я, похоже, уже почти застрял. Да, я не знаю, друзья, как тут забраться, но мне кажется, что как-то попаркурить можно немножечко. Я думаю, что этим мы займемся в следующий раз. Ну что ж, спускаемся, раз мы здесь все посмотрели, давайте... Ой-ой-ой-ой! Да, ноги, по крайней мере, не переломал. Ну, короче, можно здесь падать с небольшой высоты. У нас уже вечереет время, и надо бы уже спускаться. Поехали, ребятки, вниз. По какой-то балке мы сюда залезли. Где она у нас находится? Не пойму, где это... А, вот она, балочка, давайте И вот оттуда мы, кстати, пришли, вон наш корабль валяется а, Кстати, недалеко от корабля, глубокое синее море Надо будет сходить и посмотреть, что там такое на берегу Так, ну что ж, спускаемся Где-то здесь я видел а, какие-то конструктивные детали от а, монстров Да, вот они То ли это от тех, которых я раздал бил, то ли что ли Но надо это все забрать в срочном порядке Ведь это какой-то специальный компонент, который, наверное, пригодится для крафта чего-либо ну что-то мне подсказывает, что вот это на нолик Это какой-то, наверное, стол для крафта Типа верстак если, ребят, я прав, напишите, пожалуйста, это, об этом в комментариях Но я в любом случае скоро это а, проверю Так, вот отсюда мы пришли, давайте сюда и спустимся Да, неп неплохо, неплохо так на этой башенке мы затарились Много компонентов принесли Сейчас попробуем, придем на нашу базу Ведро мне не нужно Хотя можно, мне кажется, забрать Ох ты, еще один сундучок Короче, давайте заберем ведра, нам всегда пригодятся. Да, да, да. Ведь, наверное, в них можно хранить водичку. Так, вот это надо тоже забрать. Что у нас здесь такое? Еще одна микросхемка. И все, да, я так понимаю. Да, пока что занимаемся, ребят, собирательством того, что мы растеряли. Туда, естественно, я пока не пойду. Я туда схожу, ребятки, скорее всего, в следующей серии. Но ну, а пока наша задача вернуться на базу. По пути, по кустам собрать какие-то воксы, которые еще мы не собрали. Да, где они у нас? Где-то есть еще? Вроде бы все боксы мы забрали Смотрим, смотрим Здесь что? Здесь я не вижу больше боксов Но, скорее всего, мы больше их И не найдем Так, боксы должны быть Разбросаны по периметру Больше я тут их не вижу Так, ну ладненько, идем на базу Мне интересно сейчас, что будет, если я поставлю все-таки батарейку Давайте наберем два ведра воды И затушим там все Наконец-таки полностью Сейчас, сейчас, сейчас Секундочку так, водичка, раз, водичка, два, да, кстати, полные ведра сохраняются в инвентаре, вот я набрал одно, и вот я набрал на семерочку другое ведро, и с ведрами можно, кстати, бегать, да, кстати, вот насчет графония скажу, что графика здесь достаточно приятная, такая мультяшная, но она вообще не раздражает глаз, анимация интересная, то есть даже в ведерке плещется вода, когда мы бежим, так, вот здесь надо затушить, это критично, да, вот, вот, и вот здесь, наверное, тоже надо потушить. Где у нас еще критичные места с огнем? Нет, только вот здесь осталось. Давайте это место тоже потушим. Ай-яй-яй-яй-яй. Что, я промазал, что ли? Еще раз придется бежать? Да ну нафиг. Я вроде бы плеснул как раз в огонь и не попал. Ну как так, друзья? Как же... Так, а если без ведра? Быстрее побежит? Я не вижу, чтобы быстрее бежал. Так... Два ведра воды на всякий случай. Если что, зальем как следует все это дело. Интересно, а вот этой водой можно в роботов стреляться, которые на меня нападают? Может быть, это какой-то фатальный урон им наносит, потому что это все-таки э -э -э -э -э -э электромеханизмы, а они от воды должны ломаться. Так, тушим. Наконец-то, со второго раза только затушил. Так, ну что? Вот это место, я надеюсь, я для него батарейку-то нашел. Давайте попробуем поставить. Да, друзья, на ЛКМ мы ставим Батарею. Запускаем, я так понимаю Интересно, она заряжена или разряжена Или ее надо чем-то зарядить Вот это я пока что без понятия Так, это что за штуки Их можно использовать, нет, на, этой, на этом всем деле Вроде бы как бы я поставил батарею Вот это что у нас такое Можно, кстати, заються О, очки Мы уже что-то можем сделать в этом всем деле Да, друзья, мы подключили электричество И нам можно делать, кстати, вот Эти блоки у нас нужны для подшипников Для инструмента да, в общем, компоненты, которые мы собирали, нам, ребята, все равно пригодятся для крафта вот на этом роботе. А это, ребятки, робот у нас, смотрите, как ожил, да, и теперь с ним можно его использовать. Так, а что у нас еще подключено теперь? Давайте посмотрим, какие узлы. Здесь все раздолблено. А здесь у нас что? Может быть, микроволновка у нас теперь заработала? Нет. Давайте пожарим ведро картошки Посмотрим, работает это и все дело или нет Нет, похоже не работает И микроволновка у нас нужна для прожарки чего-то другого, скорее всего Так, ну что ж, друзья На этой торжественной ноте мы сегодняшнюю первую серию заканчиваем Нашего выживания в Scrap Mechanic. Если честно, мне игрушка понравилась И я вообще ярый фанат подобных, подобного жанра выживания и индастриала Если честно, то я готов, друзья, для вас играть и дальше проходить эту интересную, увлекательную игру. Ну а как же ты, дорогой зритель, понравилась тебе игрушка или нет? Напиши, пожалуйста, свой комментарий, я с удовольствием на него отвечу. Ну что ж, и чтобы дальше Братишка Скрэч продолжал перейти видосы, давайте, пожалуйста, наберем на эту серию хотя бы 500 просмотров и 50 лайков, и Братишка Скрэч будет все чаще выпускать видео по игре Скраб Механик. Играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея!